Мы с того года перестали платить за квартиру И в суде уже заявиться Как это, от имени живого человека Сам Владивостока, бывший военный Внутренние войска А, росгвардейец бывший? Ну, не знаю, росгвардейец Для меня это уже как бы звучит Это как оскорбление Гордись, что был росгвардейцем и осознал себя живым Со Своим сослуживством начинаешь Чего-то объяснять, рассказывать Они вот не хотят меня слушать, не хотят меня понимать Я говорю, ты радуйся Я говорю, жена великого человека, мужчины ни в истории, ни в лептописях еще такого не было. Передоверие по принуждению, если ты напишешь, тогда это не будет это доброй воли. Я заявил, что я утерял паспорт. Паспорт является переводным векселем. Обязан оплатить любые счета, которые тебе выставили. Может, так, как это творец не дает. Тут ты им эту всю схему ломаешь. Я уже жену приучил, там уже начинаем по, по вечерам. Если он живой воробей, то он живой воробей. Ты его только поймать можешь. Он как был вольным, так и останется. Между нами и Богом нет посредников, все так же суверенто. Ну а зачем вы сами себя ограждаете в правах и свободах на определенной территории? Ты родился во Вселенной. Почему ты себя гражданином Вселенной не заявляешь? Начали вот это все дело делать, делать, да, и в итоге сейчас начали понимать, что... Мужчина и женщина, они не выше и не ниже, они вне законов. Родился мальчик, значит мальчик. Родилась девочка, значит девочка. Елка, она и есть елка. Вот тогда ты созреешь, а сейчас ты не готов. Девочка, девушка... Женщина, да? Это для нее оскорбительно. Я говорю, нету девушки такого понятия? Есть. А вот что такое очка? Девочка. Девочка смотрит глазами. Когда девочка начинает слышать ушами, так почему девочка становится девушкой? Она через уши начинает принимать информацию. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Алло. Слушай. Антон. Слушай. Здравия. Меня зовут Сергей. Есть время? Ну, Ай? А? Я вот слушал. Владивост... Владивостока что-то здесь какая-то плохая. Сам в Владивостока бывший военный, ну, бывший военный, внутренние войска, mm. заканчивал службу, точнее меня уволили. Как бы это пошел против тему Может быть, слышал такое собачье конференцеры моем Матвеев. В 2011 году это было. Но суть не в этом. Я просто сейчас тоже вот того года, ну, с говоря, месяца, как барановирус начал, начал изучать все это дело. И, короче, пришел к тому, что вообще, короче, кошмар. Я вот хотел бы узнать а, такой момент. А как живой человек может от имени персоны, ну, там, как говорится, доверенность там выдать на другую персону? Вот, вот ситуация такая. У меня, ну, как бы на жену квартира оформлена, ну, как бы я там даже не прописан. Она вот это все как бы, может быть, чуть-чуть понимает, но она говорит, я так разговаривать не могу, я, говорит, в это лезть даже не буду. Ну, мы с того года перестали платить за квартиру. Она говорит, вот выписывай на меня доверенность, и сам представляю интересы в суде. Я вот что подумал, если персона ее выпишет на мою персону, доверенность, да, и в суде уже заявится, как это, от имени живого человека. Можно. Такой вариант есть, можно, да? Да. Потом вопрос еще такой, вот Леонид, ну, мне понравилось тоже, вот он рассказывает, цепили, по-моему, да, в Нижегородской области. Подожди, Опа. подожди, а? единственная подсказка, когда у нотариуса будешь расписываться, пиши имя, отчество, фамилия с большой буквы, остальные маленькие. Ну, как физическое лицо, да? Ты дослушай сначала. Ага. Ты пойми, мне по 40 звонков это... Я понял, извини, извини, хорошо. Начинаю разъяснять, постоянно перебивает, но уже сил не хватает. Ты дослушай сначала или паузу, поймай хотя бы. Короче, у нотариуса с большой буквы и имя, отчество, фамилия. Только вот в таком порядке. И желательно желательно красной ручкой. В крайнем случае фиолетовой. Так, переспросить. С большой буквы, как в паспорте. Правильно понял? Я тебе не говорил ничего про паспорт. Я тебе сказал, первая буква большая, остальные маленькие. А, ну как, как понял, как свидетельство о рождении? Свидетельство о рождении у всех по-разному написано. При чем тут свидетельство о рождении? Я ну, тебе первое, говорил, как, согласно большой. русского языка, да? Большая заглавная и прописные, правильно? Да. Никогда ага. не ссылайся на, на чужие какие-либо документы. Какая разница? Ага. У тебя... По, один вариант написан, у другого другого. Да, я додумал всех вроде одинаково. Ну, много Но смотрел. Не просто... делай, что ты думаешь, а не проверяешь? А я проверяю сначала, а потом думаю. Нет, нет, я стараюсь тоже все перепроверять. Я прежде чем как бы я стараюсь, да. Я как бы я проверяю, подтверждение. Сначала, а потом говори. Так, я понял. А если добавить еще V.c и потом роспись, вот этот? Ну, тогда могут вообще аннулировать эту доверенность. То есть они знают нотариуса об этом, да? Ну, может, нотариус ничего не скажет, потому что ему выгодно, чтобы ты денежку заплатил. А вот судеб могут вообще проигнорировать. Потому так. что передоверие по принуждению, если ты напишешь, тогда это не будет, это доброй воли. Там ситуация такая, вот, ну, даже вот еще один такой момент. У меня знакомый живет на Сахалине. А, у него квартира, он сам как бы не то что сирота, у него родители, там мама умерла, отец там бросил, получается, осталась квартира, у него две сестры, и вот они в итоге там решили кинуть. Одна с одной что-то договорилась, потом в итоге они там что-то разругались, там непонятно. Короче, там был вроде как суд, и он как бы в наследство официально он там не вступил. Поэтому вот он мне предложил такой вариант. А дело в том, что сентября месяца да, я заявил, что я утерял паспорт. И вот до сих пор я его не получил, вот уже сентября месяца сколько, я хожу без паспорта, да? Дело в том, что еще есть такой проект просвещения, и вот как человек с гражданством СССР, Тимур Евгеньевич Томановый, вот, пошел туда, потому что много информации и много людей, не знаю, там, блудят, знаешь, не понимают куда, чего, вот, может быть, я то же самое. Но дело в том, что у нас выписали мы афидевиты, как человек с гражданством СССР, да, но я понимаю, что человек это как бы абстракция, да? Гражданин это тоже как бы огражденный в правах, ну, а если все вместе, ну, теоретически мы как бы и родились в Советском Союзе. Юридически он тоже действует, ну, в правовом статусе, как Советский Союз. Правильно? Сомневаюсь. Вот я думаю, с этим паспортом мне вот понравился, Леонид, по-моему, Цепелев, да, вот он рассказывал, то, что он пошел, заявил, что он якобы проснулся и не нашел этого паспорта, а, снялся с регистрационного учета, вот если мы снимаемся с регистрационного учета, то есть теоретически мы как бы ничего не нарушаем, правильно? Потому что там 50 какой-то, 2.32, по-моему, закон, да? Гласит, что без регистрации не имеет права тебя ограничить. Ну, нет, не, не, зачем это все рассказываешь? У тебя... Нет, я, я спрашиваю, если вот такой же вариант, как пойти с регистрации сняться, я вот советую. Совет а сейчас а ты как снимешься, если у тебя паспорта нет? Нет, ну я получу. А чем ты раньше думал? Надо сначала сняться, а потом снимать. Нет, под, подожди, мне, мне уже выписали, она мне позвонила, мне уже выписали паспорт, он говорит, приходите, получайте. Но я просто вот сейчас хочу понять, сейчас изменился тем более регламент, был 851-й приказ, 673-й, по-моему, с этого года. Поэтому даже вот не знаю, какие-то внутренний голос, как будто, может, как, как говорится, творец не дает, ну, чтобы пока идти. А? Пока не... я, я, я знаю, почему не дает. Почему? Ты знаешь, что такое надпись без оборота на меня? Да, знаю. индосамитная надпись, да? Ну, а что она означает, знаешь? Ну, то, что с наших родовых счетов, там, если мы не даем список, как говорится. Правильно, думаю? Я ничего не понял, что ты сказал. Ну, у нас как бы есть родовые счета, правильно? И когда мы... Российской Федерации в доверительном управление передали наше все это имущество, они пользуются этим моментом. То есть любая наша подпись, нет, роспись, нет, да? Нет, неправильно, ты понимаешь. Неправильно? Ну, поясни тогда, пожалуйста. Ты называешь только одну маленькую часть всего. А ну, тогда поясни, маленькая пожалуйста. Означает, что паспорт является переводным векселем. Если ты там любую роспись, любую закорючку ставишь, вообще любую и в том числе в форме 1П, то ты по письменному требованию вот этих представителей, опекунов, обязан оплатить любые счета, которые тебе выставят. А когда ты пишешь на любом документе, который не выставляют, без оборота на меня, то ты им эту всю схему ломаешь. По, по вот этому переводному векселю под названием «Паспорт» после, после твоей надписи «Без оборота на меня» начинает отвечать тот, кто другой расписался. А другой там расписался неизвестно кто, но, в общем, юридическое лицо. Ну, Российская Федерация, получается, правильно? Нет, МВД. Ну, они же представители этой Российской Федерации. Не факт. Не факт. Ну, а я знаю, что это как бы коммерческая структура, все они, вот эти определения, это, они отдельно друг от друга действуют. Ладно, я понял, это самитная запись. А вот еще канал вот этот, который товарищ Сталин, да? документы, вот он там выложил, да, по такому, ну, ситуация такая, то есть уходишь в магазин, у нас здесь сеть магазинов времени есть, да, они не отоваривают, там вызываешь полицию, полиция не приезжает даже, они, точнее, один раз приезжали, они сейчас уже не приезжают, но ну, слышат, они говорят, фамилия, имя, отчество, я говорю, у меня нету, как бы, у меня имя там просто название, ну, не в плане живых, рожденных живые, да, а просто, как бы, я, ну, заявлялся, что я, как бы, как человек, но я не понимал сначала, да, оказывается, человек, вот этот Леонид сказал, что это, это просто абстракция, да, получается. Может быть и женщина, и мужчина, и гемофродит, там, и еще неизвестные биороботы какие-нибудь, это же тоже как бы человеки, да, они считаются. Поэтому там вот такой еще момент, вот существуют они различные реестры, да, трасты, и вот это живые, живорожденные говорят, это там четвертый рейх, что об этом слышал, знаешь. Чтобы не загнали никуда, в другое место. Не слышал об этом ничего. Ну, то есть, про этот момент ты не слышал, да? Что якобы живые-жеврожденные по морскому праву, это тоже как как очередной трасс какой-то, хотят загнать. Да какой трасс? Как ты можешь э -э, воробья загнать в какой-то трасс? Если он живой воробей, то он живой воробей. Ты его только поймать можешь. Ну, в реестре какие-то, может быть. Ну вниз он, он, он это, начнет тебе платить что-то, зернышки тебе приносить, спалить. Он как был вольным, так и останется. Ну, опять же, вот это все началось очень давно, правильно? Ну, вот этот весь а обман, это... Это... Давай, давай по делу. Это, вопросы. Ну вот, я как бы задал вот три вопроса. Ну, в принципе, услышал про этот ты не знаешь, про то, что можно сделать. Но и в суде заявляться правильно там. Вот э, перед входом в суд, уточни, да, необходимо спросить. Я здесь нахожусь в качестве по приглашению, правильно? Сохранение всех прав и свобод. Потому что слушателям нельзя себя заявлять, правильно? Посмотри мои видео предыдущие, я там все это рассказываю. А какое там конкретно? Я что я смотрел. Я за месяц больше 30 видео заснял. Как, как я уже. штук 15, наверное, посмотрел. Ну, 15. А я штук 30 Я каждый день монтирую по одному. Как Да нет, я понял, я уже жену приучил, там уже начинаем по вечерам. Он говорит, что за этот, Что за это ты там начинаешь? Я говорю, давай вот. Человек рассказывает, все нормально рассказывает. Давай, вникай. Я не хочу пока, я это ничего не понимаю. А ты чего, где служил-то? В полиции, что ли, или где? Ну, типа того, можно сказать. Внутренние войска. Сейчас это Росгвардия называется. А, Росгвардия, бывший. Ну, может, я как бы тыловик. Я заканчивал Нижегородское высшее военное училище тыла в девяносто девятом году. Потом по распределению попал в город Хабаровск. Там служил. Потом я на повышение в 2008 году, когда вот саммит начался, вот этот... Экономически сюда сформировали бригаду. Вот здесь проходил службу. И подожди, в 2011 году там. Подожди, это все лишнее Не, ну я вкратце как бы ну, вкратце, как бывший все. <laughs> ну, не знаю, Росгвардец, для меня это уже как бы звучит, это как оскорбление. <laughs> Но я понимаю, Ничего. что я там находился. Ну, не нет, я находился. Гордись, что был Росгвардейцем, и осознал себя живым. Да, не ведал, что творил, да? Говорите этим. Вон, видел про Анатолия это? Да, да, видел, видел. Но У него Но Дело тот... в том, что я со своим сослуживцем начинаю чего-то объяснять, рассказывать. Они вот не хотят меня слушать, не хотят меня понимать. Ну, то есть сознание у них не созрело или вообще не... Алло, ты сам сначала научись слушать. Я тебе пытался слушать. про Анатолия что-то сказать, ты меня... Ты меня... А, Заб... я, нет, я думал, ты уже сказал, я просто это... Все, слушаю. У Анатолия жена что-то загрустила, Ну, там это, смайлики, это, отрицательные, ну, обратные скобки начала присылать. Я говорю, а что ты, а что ты грустишь-то? Я говорю, ты радуйся. У тебя это, ты, да, говорю, жена великого человека-мужчины. Говорю, такого, такого еще никогда не было ни с кем и никогда. Ты, говорю, первое, единственное. Радуйся, говорю. Ни в истории, ни в лептописях еще такого не было. Ну, наверное, было, я не знаю, ну вот. Насколько мне известно, это Анатолий первый, кто работал в, в МВД, в, этом, в суде, и заявился живым. Ну, что ты молчишь? Ты паузу, паузу, паузу, паузу говоришь. Я, я слушаю. Я уже боюсь сюда ставить, потому что сейчас окажется. Да, а? Не надо бояться. Не, ну я паузу выдерживаю вроде как. По этикету, потому что я как бы вроде стараюсь, чтобы всегда выслушать. Просто связь здесь такая и, ну, как бы чуть-чуть не совсем это понятно, когда заканчивается речь, когда они заканчиваются. Не, ну да, Анатолий, он как бы, ну, молодец, он и психушку он там тоже как бы достойно все это. Ну, у нас вот группа есть, вот Хабаровска там, еще... Вот, как бы Мы идем как человек с гражданством СССР, у нас офидевиты там прописаны, между нами и Богом нет посредников, все так же суверентом, ну, все это прописано. Но вот нас смущает то, что человек с гражданством СССР, Но вот сейчас начинаем это как бы разбирать, и вот что-то нам здесь как-то вот не нравится, вот это выражение. Ну а зачем вы сами себя ограждаете в правах и свободах на определенной территории? Не, ну смотри, получается, когда закончилась э, Великая Отечественная война, да, как бы было объявлено мировым сообществом, что как бы вернулись с войны мертвые, не могли победить сами. То есть победили как живые, правильно? То есть мы же были граждане, верно или не, не, не так? Ты разберись, что такое гражданин? Ну, ограниченных правах, свободах на определенной территории. Ну, а зачем ты сам себя ограничиваешь определенной территорией в правах, свободу? Нет, ну то, что я как бы родился на этой территории, может быть, вот это имеется или нет? Ты родился во Вселенной. Почему ты себя гражданином Вселенной не заявляешь? Ну, в принципе, тоже правильно. Ты, ты родился в, в определенном городе. Почему ты себя гражданином города не называешь? <звы> ну вот тоже думаю, вот, значит, мы да неправильно. Что праним. ты дело, что вы говорите и не думаете? Да мы начали вот это все движение, ну не то, что движение... Начали вот это все дело делать, делать, да, и в итоге сейчас начали понимать, что оказывается, каждое слово оно имеет определенный код, значение. Вот надо понимать, разбирать. Оказывается, человек это не просто человек, оказывается, это, как я уже сказал, субстанция, да, там это просто произвольно. Один понимает человек это одно, да, по-человечески поступает или не по-человечески поступает. Ну, то есть для всех разные понятия, что такое человек. Поэтому я не думал, я, оказывается, думал, человек – это высшая ценность, как у нас написано, да? Оказывается, человек – это, оказывается, не самая высшая. Высшие, получается, это мужчина, либо женщина, нет, живые. Мужчина и женщина, они не выше и не ниже, они вне законов. Нет, они вне законов, ну, по этим реестрам, да, если взять, то это, я так понимаю, самая высшая идет стадия, ну, статут у них. Ну, когда рождается ребенок, да, им присваиваются статут, да? Мальчик, девочка, потом, когда получает совершеннолетие, там 13-15 лет, да? Половоз... Половозрение, да? Да подожди, становятся... да, не присваивается никакой статус. Не статус. как это слово называется, правильно? Пишется действительность. Родился мальчик, значит, мальчик. Родилась девочка, значит, девочка. Uh -huh. Ты же не будешь говорить об ты же не приходишь в лес и не говоришь с елкой. О, елка, приветствую тебя! Ты вот только что народилась. Я тебе присваиваю статус елки. Ну да. Елка, она и есть, елка. Но я думаю, в реестрах это проходит все равно. По их реестрам, не знаю, по морскому праву или по какому праву, вот это все проходит. Возможно. Может, неправильно думаю, конечно, не знаю. Я тебе советую не спешить с получением паспорта, потому что ты еще не созрел. Вот когда ты изучишь вексельное право, когда ты осознаешь, что такой человек, гражданин, что такое мужчина, что такое вексельное право, что такое без оборота на меня, без акцепта, индосамитная надпись, алонж, и т.д. и, и, и, и т.п. Вот тогда ты созреешь, а сейчас ты не готов. Так, а где информацию получить? Вот, допустим, по морскому праву, ты вот, еще не могу найти, вот, чтобы почитать именно, как вот это все процесс происходит. ЮЦЦ. Что? ЮЦЦ. -то -э торговому кодексу? Да. Он есть в переводе на русский язык, да? Да е-мое, ты что, не умеешь поисковиком пользоваться? Вбивай на ютубе, в, в гугле, в яндексе морское право, ЮТЦ, единый, э, как там, не единый, а етк, короче, торговый этот, кодекс. Uh -huh. Не, ну не знал, серьезно. Еще момент такой, а ты не слышал, вот такое выражение, как есть мужчина, там, ну точнее, э, девочка, девушка, Женщина, да? О. У меня жена ее закусила, что ее называют, допустим, ну образно, женщиной называют. Это для нее оскорбительно. Я говорю, нету девушки такого понятия. Есть. Есть такое. Что оно означает тогда? Есть. Сначала называют девочкой, потом девушкой, а потом женщиной. А нет, потом бабой, а потом женщиной. Но это по каким годам, получается, идет? Это не по годам, это по поведению. Ну, а девочка тогда что? Кто это? Давай сначала девочка. Ну, девочка, понятно. Ну, дев, понятно, да, женский пол, это дева. А вот что такое очка? Девочка. Де... Ну, это надо разбирать. Ну, так разбирай. Это по буквице надо, получается, разбирать. Нет, да? по смыслу, как слышится. Ну, где это дело Ну, значит, девственница, я так понимаю. Во, это, наверное, может, не да, знаю. девственница тоже слово дев. дев. Дев, я тебе сказал, это женский пол, грубо говоря. А что такое очка? Очка. Ну, несовершеннолетняя, может быть. Нет. Разъясняю. Девочка смотрит глазами до скольки там, до 10 примерно лет, до 7. И мальчики и девочки, они все смотрят в основном информацию воспринимают глазами визуально. А когда девочка начинает слышать ушами, почему женщины любят э, ушами? Потому что у них э, со стороны зрения переключается, у них включаются механизмы слушать ушами, воспринимать информацию это, слушательному аппарату. А за слуховой аппарат отвечает что? Ну, уши. Ну? Так почему девочка становится девушкой? А, потому что у нее типа ушки это? Она через уши начинает принимать информацию. Сто угу. раз услышит лучше, чем увидеть, да? Да. А у мужчины а... такое не происходит. Мужчины в основном визуалы, они визуально воспринимают информацию. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Угу. Понятно. Так. Девочка, девушка, потом баба и потом женщина, да? Угу. Так, ладно, понял, так, все это почитаю, что-то еще хотела спросить. Ладно, не буду отвлекать, потом, если, ну, как бы, а ватсап есть, да, вообще у тебя? Есть, есть. То есть, если что, на ватсап можно будет написать, да? Да, только я сейчас занят, ближайшие 10 нет. дней у меня тут. Ну, я понял, Не, нет, все, потом благодарствую, да. Это, подожди, разговор могу разместить для всех? Да, можно. Ага, все, благодарствую. До связи. Давай, счастливо.